Друзья, приветствую! Сейчас вечер воскресенье, и мы возвращаемся к нашей традиции прямых эфиров. Каждый год новое название. Два года назад мы начинали зож трендеж потом у нас была перезагрузка. В этом году мы будем наш формат акцентируем, делаем акценты, используя такое слово, как потенциал. Потенциал это хорошее Слово, хорошее понятие, и особенно большое значение это имеет в отношении своего здоровья. Потому что многие люди воспринимают, скажем так, здоровье довольно упрощенно, всего лишь как отсутствие заболеваний. На самом деле, такое настоящее, это, как говорил Ницше, такое маленькое здоровье. Еще он описывал такое интересное понятие, которое называется «великое здоровье». «Великое здоровье». Это как раз-таки избыток наших сил, избыток нашего здоровья, который может быть с легкостью конвертирован во что угодно. В счастье, в энергичность, в креативность. То есть весь наш запас наших способностей, наших телесных, наших ментальных, мы сублимируем, мы конвертируем в плоды нашей повседневной деятельности. Вот это и есть такая настоящая на самом деле здоровье от изобилия. И мне хочется, когда мы, говорим, когда мы говорим про здоровье, мы подразумевали именно это. Как определить? Ну, пожалуй, самый такой простой тест для того, чтобы наблюдать за собой, чтобы увидеть именно свой вот этот потенциал здоровья, запас здоровья, ресурс здоровья. Как вы проходите стресс-тесты? Стресс-тесты тест это такое универсальное название – когда мы оцениваем активность любой системы, неважно, человек, организации, какой-то системы в организме, делая нагрузку и смотря, как она себя ведет под нагрузкой. Вот, то есть, например, вы вроде бы спокойный человек. Но извините, в спокойных условиях оставаться спокойным – это отнюдь не достижение. Скорее всего, сколько стресса вы можете вынести, как вы переносите экстра нагрузки – как вы переносите какие-то конфликтные ситуации. И это будет являться реальным показателем вашего здоровья. Ведь не случайно, например, treadmill тест, да, физическая нагрузка используется для того, чтобы посмотреть, как сердце себя ведет именно в условиях физической нагрузки. Потому что просто измеряя, снимая электрокардиограмму в обычных спокойных условиях, мы, собственно говоря, ничего не увидим. Именно так работает и глюкозная нагрузка, для того, мы выпиваем раствор глюкозы, для того, чтобы посмотреть, как наш организм справится с ней. Потому что просто отдельный анализ глюкозы в крови нам, собственно, скрытые нарушения может и не показать. Поэтому почаще наблюдайте за собой, как вас, какая величина стресса выводит вас из себя. И второй важнейший момент. Как быстро вы останавливаетесь. Как быстро приходит в норму ваш пульс после физической нагрузки. Например, вы вступили в какой-то конфликт, как быстро вы возвращаетесь к своему спокойному состоянию. Вы способны мгновенно собраться, вернуться. Круто. Либо какая-то мелочка, это событие вас выбивает из колеи. Наверное, вы видели этот мем смешной, что бессонная ночь в 20, такой человек с утра свежий, и бессонная ночь там в 35. Человек уже едет практически э с кислородом на лице. В чем разница? Разница не в том, что человек смог провести эту ночь, а как он восстанавливается, насколько он восстанавливается потом, после этой ситуации. Поэтому общая идея, наблюдая за собой, обратите внимание на скорость вашего восстановления. Это важный показатель запасов и ресурсов здоровья. Поэтому копать себе и не довольствоваться тем, что не думать, что если я здоров, просто что у меня сейчас это не болит. Это вообще не критерий здоровья. На самом деле, если и другое смешное определение здоровья. Здоровье – это когда каждый день болит в другом месте. Но это, ладно, мы уже не будем погружаться сюда так глубоко. Поэтому подумайте над вопросами, где, как вы думаете, может находиться ваш потенциал в плане здесь здоровья, в плане всех его различных ресурсов. Что можно сделать, чтобы его использовать? Потому что, если есть, наверное, самый сильный и самый мощный грех против себя как личности это не использование своего потенциала вот потому что вот это наши неиспользованные способности они вопиют к нам ведь это есть у тебя почему ты не мог воспользоваться этим и одна из психологических э, таких теорий которые определяют например э, это вот все делать э, это теория самосожаления когда мы представляем себя, который воспользовался теми возможностями, которые у нас есть и сейчас, и тот, который не, воз... не воспользовался. И сравнивая их, мы испытываем это неприятное чувство сожаления, которое, собственно говоря, может и быть в том числе и мотиватором. И второй важный момент, на который хочется обратить внимание, это даже два момента, когда мы говорим, когда мы не делаем то, что можем. Первый. Три момента даже. Ладно, давайте. Первый момент, наверное, с того, что когда мы не делаем то, что можем, это оказывает очень сильно деморализующее, разлагающее влияние на нашу психику. То есть вот у нас есть наши обязанности, да, есть наше дело, то, что мы можем делать, наш потенциал. Когда мы его не используем целиком, это шаг к нашей деградации. Обратите внимание, независимость нам платят за это, не платят. В зависимости от нашей возможности. Вот мы можем сделать дело хорошо. Сделать хорошо. Но мы не делаем его, хотя у нас есть такая здесь возможность. И это очень э, вызывает такое пренебрежение, как ржавчина. Заставляет нас деградировать. Поэтому делать все на пределе ваших возможностей хорошо, когда кто-то смотрит, когда не смотрит, когда платит, когда не платит. Это в первую очередь важно для вас с точки зрения личностного развития. А, вот. Вторая история, которая уже, наверное, выскочила из головы. А, да, заключается в такой интересной штуке, как психический иммунитет. Что это такое? Ну, вы знаете, что некоторые неприятности, которые с нами случаются, мы забываем. Да, то есть, ну, попробовали вы что-то сделать, ну, не получилось, да бог с ним. И спустя какое-то время мы забываем. Но... И боль от этого дискомфорта исчезает, исчезает, остается только гордость. Ну, я хотя бы пытался, я реально это делал. Уже получилось либо нет, дело третье, остается лишь вот это вот положительное. Но если мы говорим про те дела, про те вещи, где мы могли бы сделать, хотели, но не сделали, это сожаление остается с вами до последней минуты вашей жизни. И оно не подавляется психологическим иммунитетом. То есть, именно поэтому сожаление, да, вот которых у людей в возрасте, когда записывают у, очень, у стариков, это сожаление о том, что они могли сделать, но не сделали. Практически нет сожалений о том, что люди сделали, даже если это привело к довольно, скажем так, неблагоприятным последствиям. Вот о том, что люди сделали, практически никто не жалеет. Но то, что они не сделали, основные предсмертные сожаления это о том, что они не сделали, несмотря на возможность это сделать. Тем более, окно возможности, оно открывается. Довольно редко, и особенно сейчас мы с вами живем таких, во время эпохальных событий, когда окно возможностей раскрыто, и наверняка ваши и дети и внуки они будут спрашивать, а что ты делал в это время? И вот это вот ощущение, что когда происходили события, и ты мог повлиять хотя бы чем-то, ты мог помочь, ты мог быть муравьем, который, да, который подаст вот эту тростиночку и эти все муравьи вместе, наконец, соберут какой-то кумулятивный эффект, ты это сделал, либо не сделал. И окно возможности, оно закрывается, заставляя вас с ощущением, которое вы никогда не измените, что была возможность и внести свою лепту, и что-то добавить, и вы этого не сделали. Была возможность это сказать, но вы промолчали. И, как я уже говорил, с точки зрения, опять-таки, личностного развития, это очень важно. Когда вам есть что сказать, нельзя молчать, потому что это преступление в том числе и против самого себя. Это разрушает вашу идентичность, это разрушает вашу самопрезентацию э, как честного человека. И по сути это прямое преступление против себя. Поэтому дела, которые вы не делаете, несмотря на то, что с точки зрения вашей идентичности вы должны делать, это очень тревожный и очень опасный симптом. Поэтому для, например, для такого, для саморазвития, даже в рамках чего, обязательно должна быть графа, чего я не делаю, чего не делаю, да? То есть мы обычно смотрим на то, что я делаю, но задавайте вопрос, что я сегодня не сделал из того, что нужно было, было бы сделать? У вас есть план, окей, классно, вы накидали. Что важного в этом плане нету? Вот. И так далее. Вот такие вот истории. Вот вопрос возникает, блин, когда говоришь, тебя могут посадить в тюрьму. Либо какой-то вопрос. Ребята, у Талеба есть замечательная книга «Шкура на кону». «Шкура на кону», «Skin in the game». Прекрасная книга. Суть заключается в том, что когда вы говорите слова, за которые вы не несете никакой ответственности, их воздействие на других людей, на окружающий мир, зачастую равна нулю. Нулю. Поэтому, собственно, говорить, говорить важные слова, и так, что вам за это что-то не было, уж извините, это практически довольно редкая история. Более того, для других людей весомость ваши слова как раз-таки приобретают тогда, когда вы ставите свою шкуру на кон, и вы чем-то рискуете. Тогда реально другие люди слушают ваши слова. Если у вас же риск практически сведен к минимуму, то, извините, воздействие ваших слов, в том числе психологическое, оно тоже будет... Э не таким большим, как хотелось бы. Вот возникает вопрос про доведение дела до конца, как оно связано вот с этой вот концепцией самоидентичности. Как доделать все дела? Либо делать. Первый интересный момент, который связан, как я уже говорил, с планированием, это отступить хотя бы на шаг назад и начать выполнять даже меньшее количество отделов, но всегда на 100%. Понимаете, у многих людей есть такая большая ошибка, которая приводит к тому, что которая хронически не доделываем запланирование. Это при к тому, что у вас в принципе формируется такое себе впечатление, я никогда не доделываю то, что запланировал. И вы знаете, как это работает? Помните нашу любимую историю с дофамином? Как мы себя чувствуем? Мы, наше ощущение, как мы себя чувствуем прямо сейчас, заключается в разнице между нашими ожиданиями и реальностью. Приведу простой пример. Например, вы с кем-то договорились на какую-то работу за 100 долларов условных. И человек вам дает, вы договорились на 100 долларов и вам дали 100 долларов. Что вы чувствуете? Окей, да, то есть ожидание равно реальности, вы это все принимаете, как бы все это нормальная, абсолютная история. Вам дали 99 долларов. Статистически 1 доллар здесь практически погрешность, не имеет никакого значения. Но вы можете прийти в ярость. Ведь пускай даже реальность немного отличается от ваших ожиданий, но это вас фрустрирует и вызывает у вас сильные эмоции, которые явно стоят больше, чем 1 доллар. Либо вам дали 101 доллар, немножко больше, чем вы ожидали, вроде бы мелочь, опять-таки статистическая погрешность, но уже как бы приятней, чуть-чуть. В чем разница между 99, 100 и 101 долларом? Статистически это практически никакая разница, но это влияет, как мы себя чувствуем. То же самое с нашими ожиданиями относительно себя и как мы их выполняем. И первый момент для того, чтобы делать свои дела, это выполнять свои ожидания. Я ожидаю, я делаю. Я ожидаю, я делаю ваш мозг сверху, мета позиция метанаблюдателя, смотрит и говорит, «Вау, мой хозяин реально крутой чувак! Он сказал и сделал!» Значит, можно подкинуть ему энергии дополнительно еще, ведь, собственно говоря, посмотрите, он реально держит свои слова. Он не просто там фантазер, либо балабол какой-то. Поэтому можно обеспечить вас большим количеством энергии и мотивации, и желания. Поэтому делайте дела до конца. Сначала возьмите количество дел, которые вы сделаете наверняка, и сделайте их наверняка. Вот, и эта последовательность, она является очень важной. Каждый выполненный вами план – это доказательство для мозга того, что вы выполняете свои планы, а значит, нужно относиться в дальнейшем к ним намного серьезнее. Вот, так. Смотрим, я напоминаю, вопросы здесь дальше, которые здесь есть. Эм... Так. Доктор, мне 40 лет, сейчас доросла сказать с вами все, что накипело, теперь чувствую огромное чувство вины, мама ничего не поняла, я мучаюсь. Во-первых, сказать то, что здесь накипело другому человеку, это далеко не самая хорошая идея. Вопрос здесь зачем? Это у вас накипело, это ваша личная проблема. Просто выплескивать на других людей то, что у вас накипело, это я не думаю, что, самое, что это, это какое-то зрелое здесь поведение. Зрелое поведение заключается ответственность, то, что мы берем на себя, а не на кого-то перекладываем какие-то истории. Вот. Эм, так. Давайте еще вопрос, который есть. Сегодня у нас пока такой общей темы нет. Мы рассказываем про свой потенциал и про что мы ожидаем, как его использовать. Кстати, было исследование, которое показало, что мы по-разному даже решаем задачи и прикладываем умственные усилия в зависимости от того, от кого мы что ожидаем. Либо мы ожидаем, что мы будем действовать от себя, либо мы ожидаем помощи, которую нам окажут другие люди. И если мы больше сфокусированы на ожидании помощи, то мы прикладываем меньше усилий, хуже решаем головоломки и математические задачи, нежели чем ожидаем здесь от себя. Определенных усилий и прогресса поэтому первый вопрос который задавайте в какой-то ситуации не что будут делать другие люди а что я буду делать в этой ситуации и это очень важно какая будет моя реакция на эти события вот на скольких целях человек может держать фокус единовременно На самом деле, это здесь зависит от ситуации, но всегда мы фокусируемся на одной цели, только переключаемся между ними. Я сейчас на ваш вопрос просто подумал, как древние бы ответили с точки зрения, да, стойка. Какая главная цель вообще в любом деле? Оставаться нормальным человеком. Собственно говоря, это главный вопрос стоицизма для того, чтобы соответствовать четырем главным ценностям, неважно, что ты делаешь. Вот. И для стойка главной проблемой было не облажаться именно как человек, как человеческое существо, мудрое, умное, а не достичь, либо не достичь своей цели. Ведь не случайно, например, в античной философии победителем считался не тот, кто, условно говоря, кого-то убил, либо захватил, а тот, кто проявил и остался верен своим добродетелям. Он победитель в античных произведениях. Он выиграл. Вот, то есть о нем остается память. Он вызывает уважение и восхищение всех остальных людей. Так что вот фокус на четырех ключевых добродетелях. Они на самом деле простые. Это мудрость, как бы мы еще сказали, использование разума, логики, мудрости, разумных суждений. Это мужество, смелость, когда мы идем навстречу, а не на другое отношение. Это справедливость и доброта. Когда мы по-доброму и справедливо, а доброта и справедливость не на самом деле похожи, потому что справедливость она всегда добра, она всегда со знаком плюс идет. Ну и четвертое добродетель это умеренность. Вот все, что вам нужно по счасть, для счастья с точки зрения э, психологии моментов. Очень, кстати, легко оценивать всего лишь по четырем признакам себя: так как я себя сейчас веду вообще в любом деле. Мне нужно действовать умно, смело. С добром и справедливо и с умеренностью. Все. Четыре ключевых правила. Если в них не накосячите, все остальное пойдет, поверьте, у вас просто по накатанной дорожке вообще в любом деле. Так что это самый простой чек-лист, на чем сейчас нужно фокусироваться. Не на том, что приближаюсь ли к цели, а я действую с умом, если сейчас. Или просто совершаю какие-то бессмысленные глупые движения. Вот. Действую ли я мужественно или я трусливо убегаю от цели, либо прячусь от нее, либо иду и навстречу. Действую ли я справедливо и с добром и действую дальше. Можно ли учить два языка одновременно? Не знаю, как с точки зрения. Наверное, можно. Наши мозги имеют огромный потенциал. Как можно бороться со стрессом самостоятельно? Например, пройти мой бесплатно открытый курс по стрессоустойчивости самостоятельно. Делать на максимуме своих возможностей не приведет ли это к перфекционизму и выгоранию? Эм... На самом деле, краткий ответ – нет. Вообще, к выгоранию вас может привести, вот когда мы говорим про выгорание, очень просто, только лишь всего лишь одна история – когда вы прикладываете усилия в том, на что вы не можете повлиять, либо что находится вне зоны вашего контроля. Только пытаетесь это контролировать, пх, все, ваши мозги сгорели. Вы выгорели в депрессии, выучены беспомощность, фрустрированы и так далее. Если вы прикладываете усилия максимальные в там, где вы можете контролировать, вы только прогрессируете. Чем лучше вы выкладываетесь, тем лучше идет ваш прогресс и ваша точка здесь развития. Более того, такая осознанная практика, когда мы делаем на максимуме, когда мы подталкиваем себя, потому что, извините, чтобы делать на максимуме, это не всегда физически, эмоционально комфортно, это немножечко неприятно, вот, но это толкает нас на ступеньку повыше для того, чтобы, чтобы свои усилия сделать. Профи могут просто футбол там во дворе играть, это комфортно, это не напряжно, но профессионалы, они реально действуют на максимуме своих возможностей. В чем разница? Футболист, который выкладывается на максимум своих возможностей, он прогрессирует. И это, в общем-то, не приводит к выгоранию. Он крепко спит, хорошо кушает, много зарабатывает, отлично себя чувствует. Потому что он тренируется в том, что он контролирует своими ногами, физически. Он трогает мяч и бежит по полю. Он контролирует и в этом прогрессирует. Если же вы пытаетесь контролировать события, которые от вас не зависят, если вы пытаетесь влиять на эмоции, либо мысли других людей, то, что вы не... Да, напомню, все понимают, но еще раз напоминаю, мы не можем контролировать мысли и поступки других людей, они являются независимыми от нас субъектами. Ребята, окей, потому что э, мы не можем заставить других, и это опасно, вести себя так, как нам хочется. Это, да, базовая основа психологии. Мы не разговариваем с вымышленными головами и не при... разыгрываем забавные сценки, а потом фрустрируемся. Почему же люди не ведут себя так, как в этой забавной сценке, которая я разыграл у себя в голове? Потому что мы на это не влияем. Так вот, либо когда мы пытаемся взять на себя ответственность за эмоции, за переживания других людей, как-то их решить, мгновенно выгораете. Мгновенно. То же самое, как это буддийский подход. Вы знаете, как-то там на курсе у нас по осознанности, мы там реально чуть не подрались, когда обсуждали вопрос сострадания котятам. Идет буддийский монах и тут мяукущие, мяукущие коты брать ли мяукущего кота и проявлять к нему сострадание, котенка, либо нет. Ведь с буддийской точки зрения, с классической, сострадание, оно происходит без привязывания, без ассоциации своего эго. Потому что очень часто то сострадание, при котором мы выгораем, оно связано с привязыванием. Вы сливаетесь с другим человеком, начинаете самоидентифицировать свои страдания с другим, Обратите внимание, не сохраняя границу, а сливая с ним. И это реально приводит здесь к выгоранию. В том числе можно, и психологически это более правильно, проявлять искреннюю эмоциональную эмпатию и сострадание и любовь, не сливаясь с объектом, на котором это здесь направлено. Как в буддийской медитации, любящей доброты и сострадания, внимание конденсируется и направляется всем живым существам. Всем людям вокруг вас, вот вообще на всей здесь планете. И э, почему это важно, сохранить грани границы? Потому что если эта граница не сострадается, то просто это же сострадание может вас прикончить, потому что вы выгорите. Еще раз напоминаю о классическом Вы выгораете, когда пытаетесь контролировать то, что не можете контролировать. А почему? Потому что вы сливаетесь с этим объектом и принимаете его какие-то устремления вместо своих. Вы их путаете. И это очень важно. Поэтому, кратко подводя ответ на вопрос, если вы проявляете максимум возможностей, суперперфекционист, одержимый прогрессом, и вы достигаете прогресс в том, что вы контролируете, все классно. Как только вы пытаетесь контролировать другое, тут же вы выгораете. Так. Про два языка. Как справиться с тревожностью. Самая хорошая история. Возьмите классную книгу по тревоге. Посмотрите эфир про тревожность. Там перезагрузка на ютубе. Либо здесь внизу есть. У нас целый был эфир про тревогу. Там много есть. Я думаю, будет интересных моментов. Да, запись мы сохраним. Еще вопросы. Мы обсуждаем потенциал. Не противоречит ли идея максимума принципу золотой середины? Нет, не противоречит. А, принцип золотой середины ⁇ это скорее про распределение баланса. Вот. И принцип золотой середины ⁇ он основан на U-образном распределении пользы. Вот раз мы коснулись. А, что такое принцип золотой середины? Как его применять вот в своей жизни? Вы знаете, да, эту историю классическую буддийскую, что раньше популярная была в Индии способ умершвления плоти, аскеза, которые дают силу духа. Да, то есть, э, в чем этот навык основан? В том, что, его, кстати, можно практиковать и сейчас, в том, что останавливая свои желания, либо импульсы, вы развиваете что? Префронтальную кору, которая помогает вам сдерживать свои импульсы. А вы знаете, что та же префронтальная кора, которая помогает сдерживать импульсы, это та же сила воли. То есть, по сути, развивая аскезу, либо развивая навык преодолевать свои импульсы, либо какие-то негативные эмоции, мы, по сути, тренируем силу воли. Вот. Но если, конечно, без фанатизма, как обычно. Будда пробовал, не сильно у него это ему понравилось. Вот. И, собственно говоря, услышал он историю про музыканта, который... Привел пример метафору со струной. Если вы сильно натянете струну, то есть себя ограничение, она лопнет. Если слишком слабо, она не будет играть. Натянуть нужно струну так, чтобы она давала правильную ноту. Вот принцип золотой середины. Он прикладывается везде. Например, уровень физической активности. Больше не значит лучше. Да, есть определенный момент. Вопрос, например, сколько есть сырых овощей порций. Да, вроде бы сырое полезно. Да, но не больше шести порций в день. Потому что иначе потом слишком много, в том числе сырых овощей, уже оказывает негативное влияние на здоровье. Там есть отдельные моменты. Слишком много клетчатки, слишком много влияет на усвоение минералов и так далее. То есть есть здесь вопросы. Поэтому на вопрос, сколько вешать в граммах, спрашивайте себя всего. Не то, что кофе полезно. Не то, что мясо вредно, а вы говорите, окей, сколько грамм в день, где эта граница в граммах в день, в минутах в день между пользой и вредом. И это очень важно, потому что это помогает вам переключиться вместо таких каких-то бессмысленных рассуждений, полезно либо вредно, вы говорите, в граммах, в граммах, где вот этот баланс. И поверите, сколько вы загуглите, есть четкие исследования, потому что обычно вот такая кривую рисуют, количество чаши кофе и влияние на сон количество упражнений и влияние на этот и вы можете нащупать эту золотую середину. Например, сколько есть орехов в день. И есть четкая зависимость между количеством орехов в день и пользой для здоровья. И где-то на уровне 20 грамм в день количество пользы перестает расти. То есть, ну, дальше вы орехи можете здесь есть, да, но больше как бы с точки зрения пользы, что 20, что 30, например, никакой здесь разницы нету. И это очень важно, потому что некоторые вещи, да, имеет смысл делать до определенного порога. Наш же ум, он такой дофаминовый, по принципу, который делает больше, значит лучше. Знаете, как это порог награды, как эти крысы, которые лапкой нажимают на рычажок для того, чтобы больше пожечь свои дофаминовые нейроны. Поэтому у нас есть такая врожденная иллюзия, что чем больше я что-то сделаю, чем сильнее нажму, чем полезнее будет, тем больше удовольствия получу. На самом деле это совершенно не так. Про это и, собственно говоря, принцип золотой середины. Больше не значит э, лучше с точки зрения золотой середины. Вот. Но если вы делаете иногда вот э, то же самое в плане физической нагрузки, да, как спортсмен, ему нужно восстановиться. Потому что если он будет просто больше-больше делать, тренироваться, не восстанавливаясь адекватно, не высыпаясь, то, конечно же, он тоже очень быстро посыпется. Так, как лучше достигать целей из разных сфер жизни? Например, три цели, каждый день уделять внимание по ней, выделять день на каждую цель. Сложно сказать, какой, вы, какой ваш график в а, идеально, чтобы что-то было всегда с вами, чтобы эта цель была на ежедневной основе. Это круче всего. Кажется, что потенциал есть в нескольких направлениях. Стою на этом распуте, никуда не иду. О. На самом деле, можете просто кинуть жребий, совершенно нормальная история, и пойти. А многие люди, которые считают, что если я пойду в чем-то одном, то испорчу свой потенциал в другом. На самом деле, нет. А вы, наверное, замечали, что многие открыватели, и инноваторы, они сочетают потенциал из нескольких сфер, помогая, помогая привносить экспертизу с одной сферы в другую и на их основании находя такое уникальное сочетание навыков. Например, здесь вы знаете какой-то язык, здесь вы умеете продавать, и еще специализацию вот в этом. И сочетание трех навыков делает вас более уникальным на рынке труда. Поэтому э, это тоже вариант развития своей карьеры. Так. Можно вывод по книге «Антихрупкость». В чем основная мысль? В том, что не рискуя Совсем вы рискуете еще больше, кратко говоря. Так. Как поставить новую цель, если предыдущие переосмыслены и уже не нуждаются в достижении? И после переезда в новую страну ничего не хочется, но чувствую, что что-то нужно. Начните просто со списка. Иногда, когда нам, знаете, как иногда человек, ему трудно выразить свою эмоцию. И самое простое упражнение, возьмите список эмоций. Это, не это, может быть это, может быть это. Сравнили попарно. Вот, пришли к определенному выводу. То же самое и здесь. Икигай, классическая схема, да, это сочетание на пересечении четырех сфер, да, что делать, чем заниматься. У вас-то получается, вам это нравится, за это платят, это нужно людям. Вот на пересечении четырех сфер разложите что вы умеете, и по сути вы увидите, что здесь выбор не такой большой, как уже кажется. То есть реально довольно мало сферы да, у каждого человека, которые бы идеально подходили под все вот этих вот четыре критерия. Так. Цель определена, никак не могу приступить к реализации, нет энергии, нет времени. Почему так? Нет ли потенциала к реализации? Ну, здесь на самом деле... Ответ заключается в том, что главная одна из задач нашего мозга, в том числе, это предохранитель для того, чтобы саботировать нас от э, бессмысленных действий с точки зрения мозга. Что такое бессмысленное действие с точки зрения мозга? Это когда наш мозг рассчитывает энергетическую ценность каждого действия. А, вот у вас сознание может крутиться куча каких-то странных идей, но в реальности вы же все не делаете. Почему? Потому что мозг не дает вам дофаминовую подпитку для вот этих вот действий. Потому что наше тело – это инструмент экономии энергии. Мы должны действовать только те действия, которые наверняка с точки зрения мозга дадут нам какой-то профит, дадут нам какое-то преимущество, какой-то плюс в будущем. Что для этого нужно? Для того, чтобы результат мы получили больше, делая меньше. И второй момент – вероятность достижения этого результата с точки зрения мозга. Если это невероятное действие, ребята, никакой энергии здесь не будет. Вот. Поэтому зачастую мозгу иногда, чтобы измениться, чтобы выделять энергию для какого-то дела, ему нужны какие-то доказательства того, что вы это можете делать. Эти доказательства, их нужно собирать, предъявлять мозгу, и только потом мозг говорит, ну, я вижу, ты это получается, давай, делай. Я писал статью, просмотрите, она есть у меня в блоге, который сравнивала это как с кредитом, который вы берете в банке. Вот то же самое, вы приходите с идеей мозг, говорит, мозг, учу новую профессию, либо хочу получить специализацию здесь. Такой мозг такой, да, это ваш такой первый проект, да? Какой опыт предыдущих? Сколько это займет времени? Когда будут плюшки? Три года? Три года плюшки только это займет. Закрывает, извините, в кредите отказано... Вот, сходите, купите пиццу, получите тот же дофамин. Реально будет просто здесь намного больше. Все, вот так ваш мозг принимает такое решение и говорит, едем на дешевом дофамине, срезаем углы, потому что говорит, не верю, не верю, что вы вернете кредит, да еще с процентами. Это затрачено. Для того, чтобы увеличить эту вероятность, во-первых, нужно очень ясно уметь писать цель и показать своему мозгу, что вы реально можете ее достичь. Каким-то образом? Нужны, как это пруфы, нужны доказательства определенные. Например, что вы подобное уже делали, что вы смогли сделать похожее дело, пусть и в меньшем масштабе, что у вас это получается, что у вас к этому есть способность определенное ожидание. И, и это вот вероятность, это ожидание от себя. Если вы планируете, так, не знаю, получится ли вообще, нет, я вообще не сильно в этом деле, я вообще сладкоежка. Да, вот люди начинают реально диету, себе объясняя, что она сладкоежка. Это вот к вопросу ожиданий, то, что мы говорили. Ребята, посмотрите, многие ожидания работают от себя, как самосбывающееся пророчество. Например, Александр Македонский, вот, там удивляют, вот он такой полководец, там всех разбил. Так, ребята, извините, Александру Македонскому его мать с детских лет говорила, что она занималась сексом с Зевсом, с богом Зевсов, и он сын Зевса. Представьте, да, у ребенка какие были ожидания от себя, когда его, собственно говоря, воспитывали в подобной манере. Александра Македонского, что ты тут сын бога, вот зев спустился ко мне в спальню, вот ты родился. Вот, конечно, у меня все получится, у этого ребенка возникал такой здесь момент. Какие вопросы? То есть тут даже сомнений не может быть. Весь вопрос, как я сын бога разрулю эту ситуацию. Вот, исход предрешен. Главное мне просто быть готовым к этому здесь исходу. Это ожидание от себя. Конечно, они должны быть реалистичны для того, чтобы не погружать нас в эту вот фрустрацию. Поэтому вот вопрос реализации. Можно еще раз четыре критерия. Повторяю еще раз четыре критерия для икигая. У вас это получается, у вас к этому есть определенные способности, вам это нравится, людям это нужно, то есть есть запрос, потребность, да, вот в обществе это востребовано. И четвертое, это приносит деньги. Вот такие простые четыре сферы. Так, нужно ли бороться с перепадами настроения, связанными с гормонами, и что делать? Вообще, это большая проблема, и здесь есть целый спектр либо патологии, либо акцентуации, начиная, в худших случаях, это как биполярная депрессия, и вы знаете, да, когда люди на самом деле, почему люди этого не замечают, очень часто даже у себя этот диагноз выставляется поздно, потому что мания всем нравится, в ну, состоянии мании, когда у вас, либо у вас циклотемия, когда у вас перепады между повышенным и пониженным настроением, вот, на, на манию никто не жалуется, да, то есть, никто не приходит и говорит, доктор, у меня снизилась потребность во сне, я испытываю дикие приливы энергии, мне кажется, что я совсем справлюсь, чувствую себя прекрасно и кажется, что готов свернуть горы, да, никто к доктору не приходит с таким моменты. Тем не менее, именно в период мании, вот эта вот раскачка, чем сильнее человек себя раскачивает, он берется за дела, которые не потянет. И затем в период депрессии, падение настроения, человек себя чувствует ужасно. То есть, эта же мания, она, собственно говоря, приводит к тому, что закладывает фундамент под депрессию. Что мы ищем? Мы ищем золотую середину. То есть, если у вас колебания настроения, то вот эти вот маниакальные какие-то скачки мы сглаживаем, а не раскручиваем себя еще больше. О, да, как мне хорошо. Надо... Сразу запустить тысячу дел, чтобы потом провалиться в депрессию от того, что не могу их делать. И в остальную стадию мы тоже себя выравниваем, не делаем. И самое простое, что может быть, это безусловно маленькие добавки лития. То есть 5 микрограмм лития, добавка, прекрасно стабилизирует колебания настроения. Хороший антидепрессивный наотропный эффект. Вот. Если вы живете где-то вот в почвах, где лития много, то это очень сильно влияет на историю. Плюс улития лития есть такой защитный от суицидов и от депрессии эффект. Это абсолютно безопасная добавка, поэтому если у вас есть тенденция к колебаниям настроения, то вот эти вот микродозы лития, именно микродозы, не лечебные, которым, да, там лечат, а именно вот там 5 микрограмм, это будет прекрасная и полезная история. Возможно ли хотеть и не хотеть что-то делать одновременно? Конечно, это называется нерешительность. И для многих людей, многие люди изводят себя и сжигают огромное количество своей энергии просто потому, что не могут принять решение. Как в старом анекдоте, где пациентка, да, где психолог приходит, доктор, что мне принимать, чтобы почувствовать себя более уверенным? Принимайте решение. И вот это вот принятие решения в классическом виде, когда вы приняли и следуете просто ему, Прекрасная история работает. Просто доведение своих решений. Очень часто вот эти все колебания, а мне может быть хочется, но мне может быть страшновато, вот это хочу и страшно, вот эти вот бесконечные колебания в мозге, они просто сжигают огромное количество энергии, и плюс они создают такую вот нездоровую непоследовательность. Мозг не любит непоследовательность вот это вот. Она дезорганизует нас, она нарушает... Вот этот базис причинно-следственного нашего поведения, который является таким успокаивающим, хорошим для нашего мозга. Вот. Как вы думаете, реально ли быть успешным в двух-трех разных сферах? Думаю, вполне реально, потому что вы можете один и тот же подход применить где угодно. Так, двигаемся дальше. Магний триптофан и к магнию триптофану отношусь скептически. Литий не помешает энергии при отсутствии депрессии. Думаю, не помешает в таких микродозах. Если вам очень, если хотите, можете там есть минеральные воды, где лития довольно много и в таком виде. Вот такая вот история. В плане наших здесь колебаний. Как повысить дофамин? Пройти мой курс здоровый дофамин здесь очень просто. И надеюсь, в этом году будет закончена книга по здоровому дофамину. Потому что идет она, к сожалению, довольно тяжело. Вот. Вот это вот. Так, еще давайте вопросы. Про укрепление стенок сосудов. Ну, есть разные моменты. Есть температурные упражнения, либо холодом такого закаливания. Есть и различные добавки, например, эпигалокатехин зеленого чая, либо разные рутиноподобные соединения которых, которых много, например, в ягодах, в черноплодной в рябине, они прекрасно здесь историвают, прекрасно работают. Так, что там про мнительность? Мнительность такое широкая здесь история, это не является патологией. Как побороть мнительность? Наверное, лучший способ от это проверка реальности на связь, вот. то есть проблема мнительности заключается в том, что очень часто человек не, с... не производит разницу между своими фантазиями и реальностью. Поэтому лучший способ – это просто сфокусироваться на том, что происходит в реальности, то есть практика осознанности, вот и все. Иногда люди практику осознанности до сих пор понимают превратно, то есть, о, медитация, практика осознанности и так далее. На самом же деле практика осознанности, она очень проста. Это поддержание связи с реальностью, с тем, что происходит с вами здесь и сейчас. В противовес улету в какие-то фантазии, в какие-то воображения здесь и так далее. И более того, что есть, уже не помню известного психолога, выражение о том, что, по сути, Травма – это нетрефлексированное событие, да, вот как посттравматические, постстрессовые события. Это память, которая нетрефлексирована, которая укладывается неосознанно, которая просто лежит таким мусором, не интегрирована в нашу личность, как остальные воспоминания. Вот, как, вот особенность травматических воспоминаний есть. Поэтому осознавать то, что с вами происходит, это целительно. Это, наверное, самая медитации в классическом виде, это одна из самых мощнейших практик, сопоставимая со всем остальным. Просто проблема в том, что мы чего-то ждем необычного. На самом деле, лечебным является даже то время, когда мы медитируем. То есть, просто находимся в моменте здесь и сейчас, и безоценочно воспринимаем происходящее, принимая его. Вот и все. Правда ли, что у сердца тоже есть память? Не уверен. У иммунитета есть память. У нервной системы есть память. Даже, может быть, у эндокринной что-то есть. Сердцем не уверен. Так. Вот Дмитрий, вижу, присоединился. Привет. Так ли вредно сову переучить на жаворонка? Реально ли это? Реально генетических сов довольно мало. И генетика дает всего лишь 45 минут. Вот реально разница биологическая между собой и жаворонком. Поэтому просто влияя на свет, влияя на режим, поверьте, по своему опыту переучивал диких сов. Они становились нормальными полноценными жаворонками и сказали, и говорили, спасибо, это вообще очень круто. Вот, так что идея о том, что совы, они генетически, там у них -то разница 3-4 часа жаворонками, это неправда. Так. Чем заменить никотин, чтобы прекратить употреблять в больших количествах? Ну, ребята, вы знаете, что с любой аддикцией работает прекрасная история. Клин клином вышибают, вот что работает с аддикциями. Поэтому, чем заменить никотин здоровым источником дофамина? эквивалентным количеством тогда вы да сможете от этого здесь собственно говоря эту историю чем-то перебить это же касается любых зависимостей. неважно вот как только вы отказываетесь от какой-то аддиктивной деятельности для того чтобы это изменение было успешно всегда важно помнить и понимать чем вы ее собираетесь заменить если вы не предложите своему мозгу альтернативы вы скатитесь к этому назад но ну, реально так и работает и, собственно говоря, вот какие-то волевые усилия, вот там как начать классно на спорт, это раскочегарить и включить свою способность получать удовольствие от этого. Если вы не заменили какую-то деятельность другой, приносящей такое же количество удовольствия, либо если вы не научились получать удовольствие от своей какой-то новой привычки деятельности, вы откатитесь назад, сто процентов. Мозгу нужен дофамин, мозгу нужен кайф, чтобы работать. Ну, так уже мы устроены. Весь вопрос, чтобы научиться тащиться от классных и полезных вещей. Вот. Например, там, своя работа, например, вкусная здоровая пища, классный спорт, движение, здоровое общение и так далее. И здоровый человек – это человек, который получает здоровое удовольствие от здоровых вещей. Как отличить эта вещь для меня здоровая, либо нездоровая? Ну, человек, вот я что-то делаю, как понять, хорошо ли это для меня? Ответ очень простой. Если это делает вас лучше, сильнее, крепче, выносливее в этих отношениях, это хорошо для вас. Если это разрушает вас, делает слабее, изолирует вас и так далее, это плохо для вас. Вот здесь, собственно говоря, вот и все. И логика здесь, она проста до неприличия. Не делайте то, что плохо для вас, делайте то, что хорошо для вас. Вот и все. Если вы продолжаете делать вещи, которые плохие для вас, и вы это ясно осознаете, Спросите себя честно, почему я занимаюсь сейчас саморазрушительным поведением. Это хороший и непростой вопрос для нас самих. Почему я не делаю то, что для меня здесь полезно? Он поможет нам понять, что наша деятельность, многое в нашей деятельности, оно скрыто от нашего понимания, от анализа. Когда вы пытаетесь вытащить вот эти модели поведения, ваш, ваш мозг пытается спрятать, он визжит, он говорит, что зачем тебе об этом знать. И когда вы это вытаскиваете и записываете в письменных практиках, то то замешательство, то когнитивный диссонанс, который вы впадаете, когда видите, например, записываете. То есть я делаю вещи, которые плохие для меня. Вы записали это на лист бумаги. Это порождает рефлексию. Почему это делаю для себя, если это плохо для меня? Какие здесь причины? Дискомфортно, потому что мы привыкли считать, что мы такие разумные, рациональные существа, что мы стремимся сразу же здесь все объяснить, то, что мы делаем, что все правильно. А тут мы вытягиваем какую, вот эту иррациональную часть себя, которая вредит нам и хочет это делать. И мы говорим, блин, как нам с этим совладать, собственно говоря. И главное, не спешите все объяснять, потому что очень часто... Реально мы одеваем сами себе добровольно шторы, когда сразу же пытаемся придумывать какие-то объяснения тому, что мы видим. Вот я это делаю, потому что, скажите честно, я не знаю, почему это делаю. Я не знаю, почему это не делаю. Не давайте эти ярлыки гипотезы. Позвольте вот этой неприятной немножко неопределенности побыть чуть-чуть с вами, потому что она зарождает вопросы, зарождает интерес изучить себя. Прикольно вот. Реально, что-то для меня хорошо. Почему этого не делаю? Хотя могу делать. Все возможности есть. Какой здесь ответ? Ну, нет ответа. Не могу дать за вас этот ответ. Вам нужно найти его только здесь самим. Это хороший способ для того, чтобы следовать античному предписанию, да, вот как храм в Дельфах, познай себя. Познай себя, это хорошая история. Не объясни себя. Не придумай теорию относительно себя, а просто познай себя, глядя на себя и анализируя свое поведение непредвзято. Без ярлыков, без теории, без объяснения. Просто таким немножечко даже отстраненным взглядом. Напряжение в шейном... пару быстрых вопросов у нас еще остается. В шейном и плечевом отделах массажи помогают, но что обратить внимание, это стресс, либо плохие постуральные привычки. Привет! Правда, что от зала протрузии или нет, если не перегружать себя? Протрузии могут быть не от зала, а от возраста, либо просто, как это сказать, от проклятия прямохождения. В том числе могут возникать какие-то небольшие грыжи, потому что, да, позвоночник наш все-таки изначально эволюционно развился для использования на четырех конечностях. И тут мы его здесь используем. Uh, так что думаю, если себя не перегружать Вряд ли это история от зала Про свой режим дня Писал, есть у меня пост отдельный про это Тремор может быть причиной Генетической памяти нервной системы Вряд ли Думаю, крайне маловероятно Муж курил, резко бросил после ковида Три года не курит Лучше позже, чем никогда Это хорошая история Молодец Курение, наверное, самый бессмысленный наркотик, потому что оно не генерирует ничего, кроме зависимости. Вот И в этом, конечно, есть определенная ирония. Вот, Хотя человек, собственно говоря, может стать аддиктивным на чем угодно. Для меня, например, самый дикий пример – это да, вот как Или там зависимость от этих игральных автоматов. То есть, просто математические комбинации цифры взламываю человеку мозги просто... Потрошат его и всю его жизнь, ее уничтожая. То есть, просто случайный подбор цифр оказывается таким мощным и сильным. Так что, да, механизм этот аддиктивный, он довольно высокий. Высокое нижнее давление, проверяйте почки. Еще у нас осталось немножечко времени. Я смогу ответить на ваши вопросы. Мы обсуждаем сегодня, кто присоединился, обсуждаем потенциал, что такое настоящее э, здоровье и почему мы больше всего переживаем и у нас болят те возможности, которые мы не использовали в своей жизни. А почему те косяки которые и проблемы, которые мы себе заработали, пытаясь что-то сделать, мы не быстро забываем и только помним, что мы те еще молодцы. Пытание, приемное на белорусской мове Как допомогти да иншему человеку раскрыть свой потенциал Коли бачишь, что человек себе обмеживал и не бачить новых махшимостей Хучей за все для этих методов слова не працуют А лучше за все працует техника, когда мы разбираем его чекание Те когнитивно-бехеверального эксперимента Вот лучшая техника Например, как адъллюстровать эту технику? Приклад одного психолога, до него пришел Мастак, который сказал, что я не сдольный, я ничего не сдолью, больше ничего не могу. И психотерапевт запытал его провести просто мою линию и все. И такой идеальную линию намалевал, без линейки, не использовав ее. И такой сказал, оказывается, я еще могу. И психолог сказал, что вы все можете, вось, вы сами доказали. Тому лепший сродок для такого человека, это поставить его в ситуацию, у какой он проявляет те свои издольность, какие он лишь его не маг, и сам себе этим это доказывает, что в этой махшимости его не обмежеваны. Тому лепш не слова, лепш такой вот эксперимент для здоровья для такого человека, как он смог переразвести чекание самого себе. Если постоянно депрессия, вопрос? Психотерапевту обращайтесь, возможно, нам нужна просто история. Высокий тестостерон под вопросом, я не знаю, это хорошо, либо плохо. А, может ли быть психосоматика? А, у женщины высокий тестостерон, как правило, имеет вполне конкретные причины. В первую очередь синдром поликистозных яичников. Поэтому нужно исключать это в первую очередь. Вы знаете, что любые подозрения на соматоформный, либо... На психосоматическое состояние ставится только тогда, когда полностью исключены все органические причины. Только тогда. То есть, нет смысла даже рассуждать про какую-то психосоматику, пока мы не исключили органические причины этого состояния. Так. Так, так, так. Не веду запись, так как боюсь, что кто-то причитает. Кто-то прочитает, что сделать с этим? Введите записи в интернете, зашифровывайте их просто в электронном виде, в телефоне. Так, так что ничего сложного здесь в этом нету. Немножко остается еще времени, так что спрашивайте. Из интересного. Про потенциал, который интересен, пишите в комментариях к этому видео, которое я оставлю. В каких сферах, например, в физической активности, в подвижностях, какие у нас есть навыки, которые мы можем использовать. Потому что это на самом деле потенциал наш очень важен, еще немножко времени остается. Я расскажу, чем полезно иметь вот этот вот запас. Например, есть классная история, которая называется когнитивный резерв. Вот там вопрос про языки, которые вы учите, музыкальные инструменты. Э, неважно, в чем-то разбираетесь. Там, в искусстве, в арнуво, не знаю, там, особенности кукол майя, либо что-то еще. Любая интересная история. Чем больше у вас вот этот когнитивный запас шипиков, дендритов, между э, аксонов между нейронами, больше в вашей голове, тем медленнее это стареет. Посмотрите, вы много-много изучали, научились, у вас есть много навыков. Потом с возрастом эти навыки начинают понемножечку уменьшаться. Так вот, из-за того, что скорость уменьшения более-менее одинакова, чем выше у вас когнитивный резерв, тем дольше вы с него будете падать. Это значит, что ваша деменция будет развиваться все медленнее, медленнее, медленнее. И, скорее всего, вы умрете, ну, хоть это не сильно оптимистично звучит, но, например, от рака, либо сердечно-сосудистых заболеваний до того, как у вас разовьется деменция. То есть, когнитивный резерв вам помогает оставаться бодрым, веселым старичком. А, да, вот такая вот история. Поэтому резерв хорошо. Вторая история – это резерв костей, например. У кости. Оказывается, ученые установили, что те дети, которые мало двигаются, у них плотность костной ткани меньше, чем у сверстников. И получается, что человек в зрелом возрасте, он просто, у него плотность ткани меньшее, а с процессами старения он начинает терять свою костную ткань, теряет кальций, и у него остеопороз развивается раньше, чем у других людей. Те, кто всю жизнь, честно, занимались спортом, у них плотность костей больше, и да, они теряют немножко кальция с возрастом, но эта потеря такая маленькая, и кальций у них так много, что вероятно, что у них остеопороз уже разовьется где-то там 85+, плюс уже где-то только вот в этом возрасте. То есть, свой резерв. Чем больше у вас есть, тем медленнее вы будете падать. Ну и, конечно, важный резерв, конечно же, денег. Да, вы знаете, что э, запас финансовый, он очень благотворно действует на вашу психическую систему. И в том числе и на пенсию. Да, поэтому откладывайте, инвестируйте в разные виды, э, в самых разных диверсифицированных видах. Вообще, вы знаете, что деньги очень полезны для здоровья. Не только, если вы их тратите, но даже то ощущение, что они у вас есть где-то. Что у вас не просто здесь ноль, у вас где-то есть даже здесь какой-то определенный запас. Это уже создает ощущение стабильности для вашей психологической системы, что очень хорошо для вашего ментального здоровья. Это тоже наш своеобразный потенциал. Так. Не могу заставить себя навещать психически больного, потому что не вижу результата. Что делать? Воспринимается это как упражнение лично для себя, как упражнение в сострадании, в том числе, как упражнение в преодолении своего здесь нежелания. Вот Это стоический подход в любой вещи. Понимаете, у стойков еще была интересная такая концепция определенного долга, вот ролей. Вот у нас сейчас такое отношение, что... Такое скептическое, ой, у меня есть какая-то социальная роль, там, супруга, либо дочери, мне все навязывают, я должна тут разрушить все свои стереотипы. Устойка в другой подход. он говорится, ты рождаешься в этой системе, ты принял на себя эти все определенные здесь роли. Все, что ты можешь сделать хорошо для психического здоровья, это быть хорошим отцом, быть хорошей дочерью. То есть, выполнять свои социальные здесь роли и совершенствоваться в этом, и принимать их. Вместо того, чтобы пытаться бороться с очевидным, но ну, ты уже отец, ты уже, например, дочь какой-то, зачем ты, ты уже работник где-то, зачем пытаться протестовать либо бороться против очевидно существующих в объективном мире вещей. Лучший способ это следовать им. Это, да, это элемент, вопрос, который, кстати, я задаю себе, это элемент тоже стоицизма. там есть метафора про собаку, привязанную к телеге. Ну, либо, либо у, у индийцев есть такой же элемент про карму, которая там человека тащит. Так вот, все мы собака привязаны к телеге. А, весь вопрос, как... У нас есть определенный радиус нашего поводка, который мы можем бегать, да, вокруг этой телеги. Но этот радиус тоже ограничен. Много чем. Так вот, какая мы собака? Грустная собака, которую тащит телега по камням, сдираясь на шерсть, и мы воем, У-у-у, какая бедная собака. Либо мы радостная собака которая бежит вокруг телеги, обгоняет спереди, сзади, на кого-то погавкивает, виляет своим хвостом. То есть следует в том числе э -э -э, потоку своей жизни, не сопротивляясь, а максимально его используя и его применяя. Поэтому вопрос для самопроверки, какая собака сегодня? Та, которую тащит телега грустно об землю, и которая просто сокрушается тем, что с ней происходит? Либо та собака, которая веселая, которая погавкивает и радостно бежит за своей телегой? Мне хочется представлять себя более радостной собакой, погавкающей и принимающей то, что с ней происходит, и максимально это использующей. На этой ноте мы с собаками закончим этот вопрос. Вот Хороший вопрос себе – это искать свой потенциал, который есть и в других людях, и в вещах вокруг вас, задавать себе этот вопрос на протяжении всей недели. Какой здесь потенциал? У этого участка земли, у этого дома, у этого человека, у моего дня. И... Понимать, что использовать ваш свой потенциал ⁇ это долг перед самим собой, потому что вот это вот не использование его, да, какое-то удушение своими же руками того, что вы можете сделать хорошего, это не делание, это как бы грех перед самим собой. Так что используйте эти возможности себе на благо и получайте того удовольствия от того, что вы их используете и развиваете свой потенциал. Эфир останется здесь. Спасибо всем, кто присоединился. Хорошей недели и максимального использования своего личного потенциала, своих возможностей, которые у нас у каждого открываются с каждым новым днем. Счастливо!